Как работает йога? Исцеление и самоисцеление с помощью йога-сутра. Предисловие. Майкл Роуч первый человек Запада, 20 лет проживший в суровых условиях тибетских монастырей заслуживший титул Геше, своеобразную докторскую степень буддизма. Геше Майкл Роуч – автор мировых бестселлеров «Огранщик алмазов», тибетская книга йоги. Его перу принадлежит более 30 переводов древних буддийских текстов. В книге «Как работает йога» Геше Майкл Роуч и его соавтор Кристи Макнелли в сказочной форме просто и занимательно рассказывают о секретах и глубинной сути йоги. Эта книга может быть интересна не только специалистам, но и любопытствующим новичкам. Из всех книг о йоге, переведенных на русский язык, это наиболее просто и увлекательно объясняет, что йога – это не просто восточный фитнес, а прежде всего философия и образ жизни.